Это забор трансплантата, дефект, который появился на донорской зоне, ушитие, там губка, деэпитализация, здесь даже кусочек жира получился на этом трансплантате. Мы его счистили, доэпитализировали. И фиксация. К доэпитализированным хирургическим сосочкам узловыми швами. Это фиксация слизно-косичного с лоскута в новом положении. Ну, а вот это через год. Слизистый косничный лоскут находится на том месте, где мы его зафиксировали, на границе цементно эмального соединения. Вот он. Вот этот вот уже абразивный дефект, да, это уже дефект в области эмали. Но он, я думаю, что не требует реставрации, поскольку этот зуб подлежит покрытию его коронки. В общем, мы на этом тоже с пациенткой определили, что адонтопластику, наверное, не имеет смысла здесь делать, но этот эстетически будет некрасиво, он окрашен, он ранее депульпирован методом определенным, и его надо уже перекрывать просто ортопедической какой-то конструкцией. Но наличие прикрепленной десны более трех миллиметров говорит о том, что э, наше вмешательство успешно, Рецидива не должна здесь быть, но его и нет. Я видела не так давно пациентку, она немножко выпала со своими физическими, тоже детскими вопросами. Так что у нее, в общем-то, все хорошо, кроме того, что она пока, к сожалению, не заместила зону адентии. Кроме но, да, гигиены. Ну, да, гигиена тоже. Вот ее исходное положение. То, что у нее произошло спустя год. А сверху Нет. Значит, введение после операционного периода в фармакологическом я назначаю всегда противотечный препарат. Так, утро еще. Один раз в сутки он принимается, одна таблетка. Да. Охранительный режим, питание... Диету, индивидуальную гигиену, два дня только антисептиком с ватной палочкой, потом мягкую зубную щетку на две недели в области операции. Все зубы остальные чистим, ирригатор Две недели не использует пациент. Да, Но ну, чтобы не, не травмировать ничего. Снижение артикуляционной мышечной активности, питание, не раздражающей пищи. Антибиотики и кортикостероиды не назначаются. Нет, не назначаются в этих операциях. А только как обезболивающий препарат. Норафен, ну, Найс, Немисил. Ну, конечно, там болит, потому что это и донорская зона болит, и болит зона операции, и расщепленные ткани болят. Это само собой, это хирургическое вмешательство. Но обычно два 3 дня, как только отек начинает спадать, сразу болезненные ощущения начинают минимизироваться. Но есть конечно какие то очень индивидуальные особенности у пациентов, но в основном они быстро проходят все это поведение антисептик любой препарат кератопластический, гели с антисептиками которые вы пользуетесь да, метронидозол, метрогил дента не применяется потому что это антибактериальное средство противовоспалительное которое может да, нанести вред вот единственный препарат, который мы не применяем после таких, при таких вмешательствах. А если, к примеру, мы, все взяли, мы все взяли, все взяли. А, а, а, по стопусу, а так. почему у вас с неба кровать? Надо проанализировать. Через... Есть два типа кровотечения. Первичное и отсроченное более суток. Да? Да. Вот В зависимости от этого ваша тактика будет. Если у вас отсроченное кровотечение, да, значит вы должны поинтересоваться у пациента его состоянием в принципе. Формулу крови, да, и так далее Ну, конечно, наложить еще раз гемостатическую губку и ушить, Да если это первичное кровотечение в полости рта во время операции, то скорее всего, что вы повредили где-то сосудистый нервный пучок, ничего страшного не произошло, не надо звонить через налицевую хирургию, э -э везти пациента на скорую никуда. Вы накладываете на сосудистый нервный печок, выделяете его, вы накладываете лигатуру, просто обычную кеджу, там вы утягиваете все у вас останавливается. Главное очень хорошо высушить, чтобы ассистент затампонировал, вы посмотрели, где у вас пульсация идет. И чуть ниже этой пульсации просто сразу пройдите до надкосницы и затяните шов. Но есть техника наложения просто вот этот сутур на сосуды. в можно что такое Можно такое, но там на, на сутки кед достаточно. Первый вкол делается. Медиальный сосочек вестибулярно в слизистой надкосничный лоскут. Кол номер один. Игла проходит через межзубной сосочек. Она прокалывает слизист на косичный лоскут и выходит небно. Вот я вам пометила какое-то средство это у вас получается. Это небная поверхность это вестибулярная. Делает отбитие. Ниточка вокруг зуба. Приходит к другому межзубному сосочку. Делается вкол кол Выходит вестибулярно получается 2 3 выкол 4 вход слизисто-сконичный лоскут 5 петелька на лоскуте Вкол в хол слизисто-сконичный лоскут 6 выход на ⁇ небо обвитие вокруг зуба и седьмой кол гнебный сосочек межзубной выходим на вестибулярную поверхность не прокалывая и вот здесь вот происходит утягивание и завязывание шва получается когда вывод мы дырку не делаем если, да мы только Да, у вас международное пространство иголочка выходит и за счет этого получается, что вот, Здесь один, а там два. Да, вот, этот, вот вот эта ниточка, она выходит и прямо направляет вот эту вершину сосочка хирургического, коронально, и укладывает его. В этом именно смысл, чтобы не прокалывать, иначе они вот так вот как... Щетко встают все вот эти вот кусочки десны. Потом просто рецессия будет устранена, не будет, будет некрасиво. Тут вопрос только вот уже об этом. Идет. При устранении одиночных рецессий мы сталкиваемся с такими одиночными рецессиями, как щелевидные узкие рецессии первого, 2 или третьего класса. И при наличии достаточной зоны латеральной кератинизированной десны не менее 6 мм, предлагается применить технику латерального смещения или латерального перемещения десны. Метод разработанный порядка пятидесяти лет назад. Он несколько авторов. Э по нему, по источникам указывается. Он где-то более 50 лет он применялся. Он как-то сначала забывался, потом опять доставался из истоков и так далее. У него есть различные какие-то свои плюсы и минусы. Его узкое применение, но клинически очень оправдано, потому что зачастую не требует никаких сложных, никаких каких-то двухэтапных методик, когда щелевидную рецессию можно устранить в одной операции. Противопоказания – это четвертый класс рецессии, соответственно, да, потому что там не выполнить просто технически эту работу.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 Приходите, не пожалеете. Все было хорошо на высшем уровне.